Ребят, всем привет! Вчерашнее мое видео про то, что мечты не совпадают с реальностью, вызвало шквал эмоций у ребят, которые смотрят меня. И я как блогер, если честно, этому очень рад, потому что вы, как зрители мои, все переживаете, вы как-то реагируете, комментируете, пишете личное сообщение. Честно, меня это очень радует, потому что люди действительно живые вообще не живые, вот как зрители для меня, как для блогера это очень важно, спасибо большое вам за поддержку, ребят ну никакой депрессии нету все нормально, оптимизмом от меня, я вам скажу, просто отпирает и то, что проходит Происходит каждый день, но я же проживаю дни, да, я снимаю видео ежедневно, выкладываю. Я человек живой, у меня есть эмоции, и я этим делюсь. Наверняка вы сами с этим сталкиваетесь, когда вы что-то делаете, когда что-то строите, создаете. И вот сегодня я днем записал видео, как раз объяснение по вчерашнему, и там еще немножко новой информации. Но после, но после этого видео, да, после приветствия, я хочу ставить коротенькое видео Василия Солодова, он там аллегорически объясняет про весь процесс рабочий, про процесс построения каких-то отношений, в общем, все постепенно, шаг за шагом ты делаешь свое дело, вот, возможно, что-то нужно будет поменять в своем подходе со временем. Вот, но нужно доходить до конца Поэтому, ребят, всем приятного просмотра Спасибо за то, что поддерживаете За то, что смотрите смотрите до конца Примерно так Знаешь, как с деревом Ты там наметил дерево Его уже не снести сразу да? Топор по чуть-чуть вырубает Вот понемножку, понемножку, понемножку, понемножку Чем толще дерево Тем дольше рубить Какую-то щепку перерубил сразу. Это аллегорически тебе. А чем толще дерево, чем планы больше, тем придется дольше рубить. И возможно, топор затупится, потом придется по новой его точить и рубить опять. Но это аллегорически. Сидя в ресторане. Но суть ты поймешь. Когда вы что-то начинаете строить, у вас есть одни какие-то мечты, вы это себе представляете по одному, а когда вы сталкиваетесь в реальности с реализацией их, оно выходит все по-другому. Поэтому не нужно опускать руки, нужно двигаться вперед, нужно делать то, что вы делаете. Все обязательно получится. И я говорю об этом сам себе, я не собираюсь опускать руки. И нет, конечно. Я когда думал, сюда приеду, думаю, я приеду быстренько тут сейчас все организую. Ну, как бы, да, у меня вроде бы быстро все происходит, но немножко не так. Немножко я начинаю вот так вот вилять, понимаете? То есть есть определенный старт и есть финиш, а я начинаю здесь вот так вот вилять. Я вижу, что есть результат, но он не быстрый, он не быстрый. Поэтому, если вы с этим же столкнетесь, поймите, что это нормальный процесс. Я говорю только об этом. С головой все в порядке, никакой депрессии, двигаемся вперед. Вы что, какая может быть депрессия? Посмотрите, у меня тут море, пальмы, горы рядом, снег. То есть все классно. Вино вкусное, еда вкусная, ребят, все отлично. Никакой депрессии нету. В этом плане все отлично. Единственное, что, конечно, я ожидал, больше клиентов будет, будет больше заказов каких-то. Вот, больше будет движения вперед. Но есть движение, не стою на месте однозначно. Все, все гуд, в общем. По этой теме проехали. Спасибо, кстати, за поддержку. По этой теме проехали. Дальше. Второе, ребят, по последние два дня ко мне люди обращались вчера и позавчера по моим видеообзорам, которые у меня есть на канале. И говорят, ты предлагал этот объект, расскажи, пожалуйста, про него. Но я рассказываю все, что я знаю, и потом я говорю, что э, неужели вы думаете, что это все, что я могу вам предложить? Как бы, нет, конечно. Самые классные запросы, которые есть в, на продажу, э, их нет в интернете, и я их нахожу э, для индивидуально под запрос. То есть не, я их не выставляю просто у себя на канале. Это один из таких обзоров был, когда я, допустим, делал работу для своего какого-то клиента, я заходил по его поручению в этот объект, э, или же э, я там заходил по своим личным делам в этот объект. Я просто договорился за обзор, заснял, договорился за лучшую цену, дешевле, чем есть у застройщика на официальном сайте или в прайсе. И я просто предлагаю, вот говорю, вот один из таких вариантов, например, «Алей Палас». Просто предложил, показал и все. Но это не значит, что это самое лучшее предложение, которое есть на рынке. То, что есть самое лучшее, я предлагаю индивидуально каждому клиенту, который обращается ко мне с, с, с запросом. Если вы ко мне обратитесь с индивидуальным запросом, мы с вами проработаем пошагово, зачем вам нужна недвижимость, какой бюджет, какая квадратура, место расположения, какая цель приобретения, какой выход вы хотите получить, за какой срок и тому подобное. То есть... Я проработаю в долгосрочной перспективе, потому что если вы приобретаете недвижимость здесь для аренды, я хочу взять потом ее в управление, получается, я ищу уже объект для себя. А если я ищу его для себя, то я хочу потом получить максимум прибыли с него. И поэтому я ищу самое лучшее, что есть на рынке. То, чего нет в интернете, то, чего не выложили на сайтах, да, то есть это дополнительная работа делается, это не быстро, это не на щелчок. Бывают, попадаются варианты, когда... Вот прямо здесь и сейчас очень круто. Люди бывают сами обращаются, звонят, говорят, Руслан, выставь, пожалуйста, у себя. Вот у меня был последний объект, это вот Орби Бич Tower С 7 по 10 число была цена 1070, 1050 долларов была за квадратный метр. Это в тот момент была самая лучшая цена на рынке. Ребят, и третье. Если вы ко мне обращаетесь с каким-то запросом, я делаю это... Если есть здесь и сейчас, я скидываю это максимально быстро. Но если данного предложения нет, я хочу вам найти самое лучшее, что есть на рынке. Вот у меня сейчас висит два запроса на поиск аренды и поиск продажи аренде ребята ищут там очень классную квартиру, прям вообще ну, классную, классно. И я им еще за неделю или за полторы недели еще ни одного запроса не скинул, потому что я понимаю, что они хотят. И данного предложения у меня просто нету. Если я буду скидывать все подряд, лишь бы, знаете, лишь бы ухватить, урвать, прямо здесь и сейчас, они посмотрят на меня, скажут, что ты вообще дурак вообще, что ты вообще что-то нам скидываешь, зачем ты нам это кидаешь. Поэтому я просто не тороплю события, я знаю, что у нас есть время на поиск, и также по покупке, то есть я знаю, что у нас есть время, я ищу то, что нужно, я ищу. И если я людям не отправляю личные сообщения, там каждый день, да, с какими-то предложениями, это не значит, что я не работаю, это значит, что э, я просто ищу то, что нужно, и я хочу свою работу просто выполнить максимально. Все, ребят, на этом все, спасибо за просмотр, увидимся, пока.